Используя график зависимости скорости от времени, можно получить формулу перемещения тела при равномерном движении. Площадь прямоугольника OABC равна произведению сторон OA и OC. Длина стороны OA равна v, а длина стороны OC равна t. Произведение проекции скорости и времени равно проекции перемещения. Проекция перемещения при равномерном прямолинейном движении равна площади прямоугольника, ограниченного осями координат, графиком скорости и перпендикуляром, восстановленным к оси времени.